Человек, который тебя любит, никогда не заберет тебя у тебя. У него даже идеи такой не будет. Если тебя любят, то тебе отдают. Это основа любви. Нет любви, берущей. Берет все остальное. Любовь, она только дает. Почему мечтают о взаимности? Потому что да. Тогда это будет так. Я все время даю тебе, ты все время даешь мне, и нам все время полно. Поэтому, если тебя любят, то видят тебя, твой дом, твой участок, твой свет видят, когда он у тебя зажигается. Да? Например, что ты жаворонок или что ты там, сова. Они видят, что ты любишь они видят, что полезно твоему телу, видят, чувствуют, слышат. Любящий человек не может физически делать тебе плохо, эмоционально делать тебе плохо. Другое дело, он, естественно, и себя-то любит, и у него могут быть свои желания. Он может предложить тебе... Последовать за его желанием. Это предложение, это как друг другу. Слушай, я еду, может, хочешь, но он может, еще любящий человек, что сделать? Попросить. Потому что сегодня очень нужно мне. Да, сегодня нужно мне, и я прошу. Но эта позиция «прошу» – это не «ты должен». Как только мы вдруг определяем, что это любовь, а потом смотрим на свои отношения, то мы сталкиваемся. Это вообще что? Мы вообще с кем? Мы вообще с ним почему? Потому что некоторое время до этого момента, когда этот человек заинтересовался своими личными границами, у него их не было, поэтому он был очень удобен, он сам себя никуда пристроить не мог, поэтому его легко было куда-то пристраивать. В своей жизни. Некоторым везет, у них происходит э, взросление. Личность становится более зрелой и задается этим страшным вопросом. «Я есть?» и вдруг опознает себя. «Я есть». После этого он говорит, «Так, если я есть, то а чего я хочу?» Если тебя любят твои близкие на самом деле то они радуются твоему эмоциональному, интеллектуальному, ну, телесному взрослению. Мы же говорим о том, ты какие отношения хочешь вокруг себя, ты просто действительно проводишь ревизию. Когда мы боимся кого-то потерять, это нормально. Я боюсь потерять людей, которых я люблю, потому что не будет того, что создается между нами благодаря нашей любви. Но дальше это другой вопрос. А если этому человеку хорошо? Там, куда он идет. Я люблю его или я люблю свое удобство благодаря ему. Но если вокруг тебя люди, которые не любят тебя, а просто используют тебя для своего удобства, вопрос, ты хочешь дальше служить тумбочкой для их удобства? Это выбор. Это не проблема. Выбери это и скажи: да, я люблю их настолько, что согласен на отношения, когда не любят меня, но используют да. Но зато я получаю счастье, бытия с этим человеком. Это тоже красивый выбор, но в нем не будет потери. Не будет потери себя, потому что это делаешь ты, ты осознаешь, что ты делаешь, и ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. И, в принципе, ты делаешь это ради себя. Потому что это твое чувство, и твое чувство не хочет существовать отдельно от этого человека. Твое чувство хочет быть с ним. Есть масса женщин и масса мужчин, которые соглашаются на такие контакты, понимая, что партнеры их не любят, а светят отраженным светом. Но им хорошо, что они рядом. Понимаешь, им нравится просыпаться с этим человеком. Все равно тот человек же впрыскивает что-то через разговор, через прикосновение. И этого достаточно. Называется люблю его Ирода. Может, его Ой, девочки, Ой, девочки. Ну, что -то. люблю я его? Ирода. Нет проблемы жизни с людьми, которые тебя используют, если ты выбрал с ними жить, потому что ты их любишь. Или, возможно, ты их тоже используешь. Но тогда не строить себя жертву. В чем проблема нарушенных границ? что очень часто этим прикрываются жертвы. Они сами подставляются. И они обвиняют сильных людей, людей, которые знают, чего хотят, и знают, как хотят жить, в том, что те ими манипулируют. Лидер не манипулирует группой. Если группа не знает, куда идти, и смотрит на лидера, лидер вынужден сказать, он, поэтому ты и лидер, он берет на себя эту ответственность говорит, ну хорошо, если ты не знаешь куда, если вы не знаете куда, я знаю куда, пойдем туда. Дело не в том, что им там понравится или не понравится. Дело в том, что в момент выбора они просто не взяли на себя ответственность. Если два партнера сидят перед выходными, у них пятница, суббота, воскресенье, и один не знает, понимаешь, просто не знает, чего он хочет, то второй говорит, ну, тогда будем проводить их так. Так вот, не надо использовать эту ситуацию в обвинении, той в лидирующей позиции того человека, который взял на себя ответственность, что выходные прошли не так, как тебе якобы хотелось. Потому что это неправда. Потому что сначала ты кидаешь туда ответственность, играясь в инфантилизм. «Мама и папа, придумайте что-нибудь за меня». А потом мы еще и капризничаем, говорим, из нас сделали жертву, нарушили наши границы. Я бы мог дальше или могла почитать, повязать, погулять, а пришлось ехать куда-то, туда-то. Ты не знал, чего хочешь. Я не против э, того, чтобы рассматривать ситуацию агрессорства. Да? Во многом агрессор появляется ровно на такое же количество единиц, насколько сам человек является жертвой. Ну, если вот представить себе арифметическую, да, прямую, здесь ноль, плюс 4, минус 4, Вот твои минус 4 жертвы определяют плюс 4 агрессора. Никуда не деться от этого. И как только мы опять забираем эту ответственность, что такое не быть жертвой, что такое защищать свои границы, их не надо защищать. Если ты говоришь «я знаю, как я хочу провести выходные», ты берешь на себя ответственность за то, что когда ты их проведешь, ты можешь провести их не так, как тебе представлялось интересным. Виноват в кавычках. Ты ты за это отвечаешь. Многие люди просто не хотят отвечать за то, как они проживают свою жизнь. И дальше они зовут лидеров по жизни, которые говорят им, как жить и что делать. Дети и границы. Для начала понять...